Добрый с вами Крафт village Короче, я сейчас стримлю на Твиче, все переходим на Twitch, будем жестко играть во что-нибудь, что угодно с Манзером, которого я спихнул с кровати. Да, если, если людей много будет. Если людей много будет. Да. Ладно, все, все заходите на Twitch, ссылка будет в описании.